Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев и Михаил Шумилин, человек с черным поясом по фруктам. Мы сегодня приехали сюда для того, чтобы показать вам, что вообще изменилось. Но, как вы знаете, у человека черный пояс не просто так, потому что у него есть абсолютно все предложения по фруктам. И сейчас по щелчку пальца вы увидите табличку, вот здесь вот закрывающую экран, в котором будет написано все предложения. Можете поставить на паузу, если вы риэлтор, если вы э, человек, который интересуется фруктам, то вы увидите. Это сейчас все появилось, там, да, да, да, да, да, да, вот да, так да. вот. Есть, Класс. Да, теперь вы знаете, что есть значит, предложение во фруктах, поэтому можете посмотреть, еще раз отмотать, посмотреть, какие минимальные цены и так далее. То есть Миша это все дело ведет. И, значит, сегодня мы с вами посмотрим, что вообще здесь изменилось. Потому что здесь уже видно во вторую очередь, здесь уже раз, раз занавесили эти э, заборы. Да, убрали от страшного. Рассказывай набора. давай. Так, ну давайте посмотрим с вами. Значит, вторая очередь, да, это еще три дома, это яблочные, это сливовые и абрикосовый корпус. Мы сейчас все посмотрим. Обратите внимание, что уже завезли грунт и начинается озеленение придомовой территории. Лежит плитка, сделана везде система автополива уже заложена. И с той стороны сделали, ну, доделали абсолютно, завершили эту баскетбольную площадку. Ну он чувак там, да, Играет, И, кстати, дети очень любят ее. Можно пройтись туда тоже. Пойдем. С той стороны много раз мы обещали, что неометрия доделает, и площадку для пляжного футбола переделывают в площадку для обычного мини-футбола вот с таким же прорезиненным покрытием, как и баскетбольное. А, там уже а, все зарастает зеленью, ну а здесь как мы видим, кстати, один щиток был сломан, все поменяли, а, новые щитки поставили, детишки рубятся в а, Я на самом деле вообще первый раз здесь вот именно после расчехления вот этих заборов и хочу сказать вам, что территория получается очень неплохо. У меня вообще квартира куплена вот в этом вот корпусе и здесь прям такие приятные дорожки получается. Я буду вот выходить, но если буду здесь, конечно, жить, приходить вот сюда вот и играть на спортивной площадке, Хорошо. может быть. Пойдем. Мы сейчас, к сожалению, ну туда прям непосредственно на территорию второй очереди пока попасть не можем, но mm -hmm. сквозь вот этот вот прозрачный забор... Уже сможем посмотреть. Посмотреть, конечно. Самое-то главное, ну, на мой взгляд, самый частый вопрос от людей все равно, у всех абсолютно он возникает, это парковочные места, ну вот, Макс, покажи, пожалуйста. Я, мне кажется, тысячу раз это уже говорил, потому что здесь огромное поле, закатанное в парковку. Причем оно находится не внутри где-то дворов, а именно вот со стороны. То есть здесь, ну, очень много машин может вообще встать. И да. там, кстати, очень много еще инвалидных мест, если да, вдруг встать. есть желание. Да, и а, вот у второй очереди тоже очень большая площадка. Сейчас, конечно, часть ее закрывает. Вот эта фура, которая, скорее всего, там привезла а, по озеленению, я видел, разгружались. Дальше, соответственно, продолжается площадка для выгула домашних животных. Это на самом деле... И для очень... дрессировки. Да, кстати. Вот эти вот такие штуки, они же здесь не просто так. Вот, а еще, еще хотел бы я показать а, фишка неометрии. А, пойдемте. Это вот прям про комфорт на фруктах, да, как это все происходит. Многие там а, высказывают какие-то там комментарии и так далее. Но вот вы в каком дворе видели вот такую урну, а вот здесь вот будут пакетики с перчатками? Ну, чтобы собачка погуляла, убрали И вот сюда вот специально выбросили В биоотходы, да? Совершенно Отправили. верно <laughs> Ну да, на самом деле, вот я много раз говорил в видосах Что фрукты получили проект Именно в дострой э, Для того, чтобы Они не могут с ним ничего сделать именно с точки зрения внешки С точки зрения планировок. Они до должны вы были просто достроить но зато вот именно саму территорию они делают здесь действительно очень крутой. Она прям большая. Сколько здесь гектаров? 9, 8 гектаров только благоустройство, без домов. Без а вообще, по-моему, 10. 9,5. 9,5. Да. Ну, короче, здесь реально большая территория для того, чтобы просто вот, не знаю, по газончику полежать с ноутбуком, позагорать там или еще что-нибудь поделать. То есть все здесь есть. И вот эта вот фишка мне очень нравится, как, когда вы будете здесь жить, у вас обязательно вот. появится велосипед. Про вот этот навес он говорит Да, сейчас. Да, да, да, про него. Этот навес, это павильон для сезонного хранения велосипедов. То есть не нужно таскать его там на балкон, не нужно ставить его там в подъезде, в колясочный. Вот таких два павильона на территории комплекса. Под крышей, закрытые. А с велосипедом ничего не будет, и здесь они все будут храниться. А мопед тоже можно ставить? Думаю, да. А почему нет? А мотоцикл? ну для мотоциклов они все-таки бензиновые. Mm. Ну, я думаю... Ну, Мотоцикл-то бензиновый, ответ... но тем не менее, например, вот у меня несколько мотоциклов, да. и я бы вот ставил, потому Подкрыться. что он ржавеет. И ржавеет, а я еще видел, что вот это вот а, как консоль, да, где спидометр, где все да -да -да -да. датчики показаны, они выгорают на солнце. Я у себя во дворе такие видел. Ну, да -да -да -да -да -да. Седло а, кожаное тоже трещит. Да. Поэтому, ну... Посмотрим. Я думаю, что вряд ли они, конечно, разрешат Но это чисто велосипедный самокат Мне кажется, будет движуха, но посмотрим а Предлагаю теперь давай вот так вот обойти Ты говоришь, что там площадка Она перестраивается, просто пойдем, хотя покажем пойдем, Где пойдем, она пойдем, будет пойдем, перестраиваться пойдем, И потом вернемся на ту точку И я думаю, что мы на этот момент все закончим Значит, А пока идем, пока идем Есть здесь еще у нас одна квартира, замечательная С ремонтом, 75 квадратных метров Ее площадь И, к сожалению, мы сейчас в нее попасть не можем По определенным причинам, но я вам вставлю сейчас видео Миша снимал просто у нас для Телеграма, кстати подпишитесь к нам на Телеграм и значит посмотрите как будет выглядеть эта квартира, потому что это одна из немногих 75-метровых квартир на высоком этаже с ремонтом, вот смотрите. Итак я в квартире площадью 75 квадратных метров, по факту она чуть больше, хочу вам показать ремонт качественный и достойный собственно, поэтому эта квартира и выбрана. При входе у нас хорошая очень прихожая, в конце можно сделать гардеробную, но и уже система хранения на входе есть. Да? Здесь у нас, соответственно, под Wi-Fi роутер, разветвитель под телевизор. И тут все... Собственно, можно посмотреть, как сделать. сделана электрика. Домофон да? установлен, входная дверь. Сразу попадаем, давайте, на кухню. Да? Сразу хочу показать, как сделаны стены, сделаны под покраску. Идеально выровнены. Да? Это самый высокий... Собственно, качество отделки. Кухня уже тоже и с разумеется. Шкафы, все как должно быть. Здесь же на кухне установлен диван, напротив него, то есть это кухня-гостиная. Так, ну на балкон и виды я покажу чуть позже. Продолжение кухонного гарнитура, соответственно, духовка. И я так понимаю, что здесь у нас холодильник. Да, все верно. Иду дальше. Ванная. Ванная душевая. Инсталляция. Наверное, на кухне стиральная машинка, полотенцесушитель. Все сделано в стиле классика. Да? Дальше идем. Я уже говорил, что здесь может быть гардеробная. Можно сделать два шкафа, а можно оставить коридором. И две комнаты. Начну с этой. Соответственно, Шкаф сделан, кровати, кровать. Здесь может быть трюмо, все сделано. И сегодня не удивлю, но тем не менее, большая часть времени это вид на горы. Открывается просто здесь, вот на ну, сегодня облачно, да? Дорисуйте, видите? Вот, угу. и а, вторая комната. Вторая комната тоже сделана как спальня. Соответственно, выход на балкон. И вид. Здесь мы с вами получаем вид с балкона. Вот он, балкон, тоже все сделано. да? И а, поехали. Вид моря. И как светится Олимпийский парк, это очень много стоит вечером. Вид космический, закатная сторона. И вот это все светится, нагает и сверкает. Вот такая квартира. Вы посмотрели видео, если что, знаете, опять же, у человека черный пояс. Сегодня черный. Сегодня вот он, да, то есть все в доказательство, пожалуйста, все есть. По фруктам, welcome, обращайтесь, если вы там хотите сработаться по фруктам. Ну, короче, все есть, не переживайте. Даже то, чего нет, все равно значит, что есть. Ну, блин, мне, честно говоря, вообще фрукты сами по себе очень нравятся. И я жалею, честно, что не купил здесь большую квартиру. То есть у меня здесь 38,9 она как бы мини-двушка там, ну ее можно раздробить, я не знаю, буду ли я это делать или нет. Но вот если бы у меня была бы 75-ка или там 60 вот эти двухкомнатные, вот да, то я бы прям вот переехал бы сюда точно. Ну, комплекс как бы с виду может и не очень, но территория просто пушка, и самое главное, что это рядом Сириус. И я просто хочу подготовить тут видос на тему, как изменился Сириус. Это будет отдельное видео, посмотрите, просто прокатимся, покажу так а вот собственно эта площадка да посмотрите всего лишь за 9 месяцев она уже заросла зеленью вот эта вся металлическая конструкция да, но убрали а вот убрали полностью песок и смотрите залили уже бетонное основание то есть сейчас следующий момент это будет заливаться сюда прорезиненное покрытие потом это все разрисовывается ворота уже залиты да можно зайти на территорию Ну, она такая чисто для мини-футбола мини есть косяк нет говорит, потолка что мяч будет улетать. что мяч, ну, мяч да, может улететь трех, да. Больше 3 метров макс насколько я понимаю ой здесь, да блин да. на это все неважно я думаю что со временем можно конечно сюда просто накрыть какой-то сеткой, сеткой улавливающей зеленой, да, да. Угу. А, чтобы мячик просто окна не разбивал никому потому что я когда-то занимался хоккеем да, у нас помню. была дворовая команда еще тогда первая и мы так много окон разбили соседям шайбами. Давай, наверное, еще все-таки сейчас используют стеклопакеты. Да. А в нашем с тобой детстве еще были, были стекла. стекла, поэтому они были более хрупкие. Такой стеклопакет, ну, шайбой, я согласен, можно размотать. Но мячиком достаточно проблематично. Но, ну, Будем как бы надеяться. здесь и не коробка. Ну, опять же, мячиком, если кто-то с пыра ударит, там, кому-нибудь в окно улетит, особенно если кто-то будет атаку на эти ворота вот с этой части поля проводить, и вот там третий, четвертый этаж точно может пострадать. Поэтому, господа, если вы с третьего, четвертого этажа вот там вот, если вы как бы боитесь, что вам окно попадет, Я и вы хотите, да, продать квартиры, <смех> то вот, Миша, значит, готов взять за ее реализацию. Вот. А, очень приятно на самом деле то, что реально зелень ну, приобретает именно законченный вид. Если вот вы просто посмотрите, то здесь много вот этих каменных дорожек. Появилось, по которым можно пройтись. Можно и по газону, на самом деле. Я надеюсь, разрешат гулять, потому что он с автополивом. Тут садовники работают совсем. но смотрится очень круто. То есть, ну, во многих комплексах России такого вы не увидите. А это, как вы любите говорить, эконом, но с очень крутой территорией. Я да, Абсолютно верно, с хорошими видовыми характеристиками. В сервисе, законный комплекс, все по закону построено, все коммуникации центральные. Все очень большое, кстати, такой прям, ну, позитивный комплекс. И часто я слышу, что, ну, и комментарии читаю, вы пишете, почему мы молчим про стоимость обслуживания. Слушайте, хорошее, дешево, стоить не может, я всегда это говорил и буду говорить. 81 рубль за обслуживание этого комплекса, я считаю, что ну, это нормальная цена. Потому что, посмотрите, что делает NeoRoom Service. Посмотрите, вот в каком комплексе вы видите вот такие инсталляции для детей, для семейных праздников. Это чисто подфотки что ли? Это проводился Хэллоуин и оставили под фотки, да? Прикольно. Здесь детские праздники проходят, то есть посмотрите, это все стоит денег, поэтому, ну, а почему нет-то? И а, вот так. Слушай, но как бы мы еще здесь видим, пока только часть территории, вот Конечно. здесь же еще и теннисные корты будут. Да. Здесь куча сейчас спортивных покажу. площадок, то есть это все не, не окончательный вид этого, это только одна треть пока еще того, что реально есть. Даже меньше, наверное, потому что э, большая часть все-таки вот сейчас работы ведутся именно, вот, ну, скажем, здесь, наверное, процентов 25-50 готовится, и 25 будет на третью очередь. А вот на такие вещи, обратите внимание, я называл это козитропы, то есть людям лень было обходить, да, они ходили вот здесь и вытаптывали вот газон. Соответственно, управляющие компании все это видят, слышит, убрали траву, постелили вот такие плитки. И теперь... Ну, это тут просто... еще дальше это все прилижется, наверное. Да. На самом деле, это в Европе именно очень много городов строится по такому формату, именно выкладывание плиток. Потому что они просто сначала засеют газоном, потом там, где вытоптали, туда и стелят. Вот, детские площадки, в принципе, в прошлом, в прошлый раз, когда с Мишем снимали видос, это все вам показывали. Значит, здесь песок, детям точно есть где поиграть. Да. Вообще никаких проблем нет. Главное, сюда животных не пускать. А есть, кстати, везде стоят эти таблички, что, ну, выгул домашних животных запрещен. Я даже, ну, людям здесь делаю замечание. Ну, вот же площадка для выгула и дрессировки домашних животных. Сколько на сегодняшний день вообще квартир в продаже есть? 40. 40, что -то. Это вот, ну, то те, которые прямые. И, ну, на самом деле, те, которые я вижу, которые в работе, еще столько же. Угу. Ну, просто как там где-то цена слишком завышена, да, я не, не беру в работу, я работаю с клиентами, но их в таблицу не вношу Таблица прям вот ниже рынка реально 40 квартир от uh, 31,2, вот цены в 10,5 миллионов сейчас это минимальная. и по одной, таких квартир две По одной из них Собственник, ну, пока еще дольщик Готов торговаться То есть давайте учитывать, что ну, цена, как бы давайте исходить 10 миллионов рублей за 31 квадратный метр И до 30 миллионов Это вот самая дорогая раз, С ремонтом Та, которую вы сейчас посмотрели да. Мы, значит, пришли на другую тоже тематическую такую зону При этом здесь очень интересный момент Вот этот Вот этот И вот этот дом Сдается во второй очереди, а тот, который посредине, да, в третий. Так и есть. И мы сейчас поднимемся вот на один из, ну, наверное, какой-нибудь средний этаж и посмотрим сверху, какие работы ведутся. Я думаю, будет очень-очень да, красиво. как раз, Ну и понятно будет концепция, что вырисовывает здесь именно концепция благоустройства. Мы с вами для того, чтобы подняться наверх, естественно, должны пройти в подъезд. Если вы вдруг вообще первый раз смотрите обзор по фруктам, то выглядит именно входная группа вот так. Здесь, значит, вот такие ящички, все в едином стиле, аккуратные счетчики на отопление. Да. Отопление, ну, в общем. Здесь, конечно, ничего такого заурядного нет, но типичный московский ремонт в комплексах. Вот стандартный комфорт-класс. Кстати, они не отрегулировали здесь лифты, они теперь работают. Вот я нажал одну кнопку, а вызвал оба лифта. Если нужен конкретный, нужно было нажать и подержать. Тогда бы поездку только конкретный, который нужен. Да, ну они вот сейчас как раз таки вот ездят за нами. Плюн вот, она еще защитная, то есть лифты как бы, никто не открывал, но вот уже некоторые а, люди пытаются, и, нервничают, отрывают рану. Я там на готике два-три. Вот тут едем. Также здесь очень удобно, немного на самом деле кто в комплексах делает, но здесь это сделано, что вы знаете, на какой этаж вам ехать. То есть вам кто-нибудь сказал какую квартиру там или курьерская доставка там, 56 там, ну, четко пришли понимает что вам на 8 этаж и заходим здесь вот та самая пленка то есть именно неометрия ушла поехали на себе а, неометрия ушла от вот этой привычной заколачивания лифт де какие-то деревянные вот эти вот панели сделаю просто толстым как он полиуретан или как он, полиэтилен ну, Я-то ход... думал, стекло это, но оно мягкое, то есть это прям пленка, да. И крышу при прикрыли, и сделали вырезы там под камерой, и вот только оставили, получается, кнопки. То да. есть вы как бы в ремонтном лифте едете, ну, по сути, да, как комплекс для ремонта еще построен, но, тем не менее, вы видите зеркало там, прыщики можете подавить себе, еще что-нибудь. Все что угодно, там накрасится, губы подкрасить, все пожалуйста, делается. И вот мы сейчас с вами выйдем на территорию, на балкон точнее, и посмотрим. То есть, если вы не видели места общего пользования на этажах, то они вот одинаковые. На каждой квартире абсолютно есть вот такой вот указатель. Все они одинаковые, в едином стиле. То есть, не нужно сюда будет золотые свои привесить, там, три шестерочки, три семерки, там, вот это вот все. За вас это уже все сделано в едином стиле. И как бы смотрится не лакшери, но смотрится при этом хорошо. Нифига она какая здоровая! Вот и я о чем. Мы просто из-за вот этого пока даже забора его затянули зеленой пленкой, мы не можем с вами оценить реально масштабы комплекса. Вы посмотрите, оттуда, и вот на улице акации вот это все, это все благоустройство. Оно и там еще что за что делается, да. Ну, собственно, что доделано? Доделано полностью перголы, Это.. Конструкция, которая позволяет создавать тень, под ней устанавливаются лавочки, вон их уже видно: шезлонги угу, и так далее. Эта зона у нас отдана под детей. Соответственно, и дальше пошла площадка. Подожди, давай ага. прям поконкретнее. Давай. Значит, вот они шезлонги. Обратите да. на них внимание. Вот здесь горка, причем еще искусственный вот этот песок, но не песок, типа просто горка. Дальше вот эта ванна с песочком, лавочки для контроля вашего чада. Дальше еще какая-то вот насыпная эта история. И вот здесь вот обратите внимание, ее может быть на камере плохо будет видно, это именно для детей скалолазов. Да, лазилка, там веревочный парк такой да, организован, он всегда был в, в, в проекте, ну собственно вот он и реализован. Да, дальше у нас, значит, и еще хочу заметить, кстати, пока мы все показываем, обратите внимание, смотрите, здесь используются только натуральные материалы, то есть мы видим с вами металл и дерево, ничего, никаких красок, вот, допустим, шезлонги, металл, дерево, лавочки такие же, единый стиль комплекса, он здесь прослеживается, и это смотрится из окна, ну, вот, реально очень круто, на мой взгляд, это прям вот, ну, фишка фруктов, да? Так, идем дальше. То есть, это зона у нас для маленьких детей. Дальше а, с веревочным парком идет еще одна площадка. Но это, я так понял, что это... Спортивная. Да, но ну, а, это типа ну, баскетбольная, но она, увидишь без ограждения. То есть, по -моему, ну, его стрельбом. поставят еще. Какая проблема-то? Да, думаешь? Мне кажется, да. Ну, просто прожектора вот четко стоят по квадрату, по периметру. Да. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Сейчас так меняется... Часть концепции. Здесь у нас, значит, появляется площадка ну, для волейбола. Вот между столбами пока еще на черном. Угу. Да? И ближе сюда еще одна площадка для банбинтона. Они разные. Просто пушка. А вот там заливается на третьей очереди площадка. Как раз это и есть теннисный корт для большого тенниса. Но это будет самое последнее благоустройство это будет в третьей очередь. А вот это что такое? пока спортивная площадка слушай макс они меняют концепцию видимо в работе сейчас последних данных у меня ну нет но я просто наблюдаю тоже какая-то будет да здесь вот еще и зона типа какого-то паркура это что паркуры есть это да. два батута вот они да вот вот эти да. вот эти штуки это батуты ну и парковка плюс еще здесь будет для йоги именно площадка. Где-то где там для вот пилатеса. За, за э, корпусом корпусом. Вот, где сейчас бетонный насос работает. Где он стоит, видимо, сам э, там КамАЗ или что. Вот именно на этом месте. Хочу отметить, что вот вроде как бы фрукты, они mm -hmm. ну, вы можете сказать, муравейник, много квартир там еще что-либо. Просто любят народ писать. Да, постоянно. Окей. Спорить не буду, но тем не менее, значит, здесь действительно большие расстояния между домами. То есть вот такого размера Площадки детские вы вряд ли где-то увидите. И действительно комплекс семейный получается. То, что вы можете и с чадом со своим здесь потусить. И сами здесь, значит, и волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, теннис, йогой позаниматься, еще что-нибудь. В дальнейшем это сможете сделать. То есть вам не нужно здесь будет покупать абонемент в тренажерный зал. Да, кстати, я добавлю. Это точно утверждено в проекте, что а, та площадка, воркаут-зона, которая будет, она будет оборудована абсолютно новыми тренажерами. И не все знают, на самом деле, вот даже я не знаю, ну как, как на них заниматься правильно. На каждом будет QR-код, телефон навели, камеру включили, и вам тренер на телефоне объяснил, как правильно выполнять упражнения. Такая вот концепция. Это разговор о том, что тренажерный зал, но ну, не нужен. Он будет нужен только, когда дождь на улице будет или холодно. Как бы Это редко, конечно, бывает, но тем не менее бывает. То есть здесь вы э, покупаете именно саму инфраструктуру самого комплекса. Можно, конечно, сейчас сколько угодно сравнивать. Например, что в летней резиденции дешевле. дешевле. В урожай. Но чуть-чуть все такая равно. Такая же там... цена. И вот просто они прикрываются тем, что там с ремонтом. Ну и сдано. Но э, я объясняю всем. Я смотрел квартиры там с ремонтом. Себе? Э, да, себе. И не стал покупать, потому что цена такая же, как на фруктах. А ремонт он не нужен, вы все равно сломаете этот ремонт, а за, скажем так, демонтаж вы все равно заплатите там, порядка трех тысяч квадрата. Это лишь всего плюс вывоз этого всего, ну там мусора, мебели и так далее. Нервов вы, времени, поэтому. Цена такая же, но комплексы вот, нельзя сопоставить. А это же, просто как бы. новый, а тот старый. Да. Вот как бы и вся ну, история. Ну и там эконом, а здесь комфорт. Вот что, что бы ни говорили. Высота потолков, размер окон, э, ну и благоустройство. Коммерция. Кстати, кстати, кстати, Макс, обрати, пожалуйста, внимание, вот покажи камеру. Это абрикосовый корпус, да. И вот на первом этаже, вот в этих, в третьем и в четвертом подъезде, мы с вами видим, как уже сделаны входные группы а, коммерции. То есть она там продается, еще что-то можно, кстати, купить. Вот. Но обратите внимание, отдельный вход, пандусы для лиц с ограниченными возможностями, лестница, ну все уже готово. И для погрузки разгрузки вот здесь вот будет шлагбаум стоять, ну, что можно было все-таки что-то подвести. Собственно, это тоже весомый плюс, потому что ни в урожай, ни в летней резиденции на первых этажах коммерции нет. А здесь шаговой доступности. Булочная, кофейня, аптека в конце. Концов... Нутрициологический центр. Да-да-да, у нас просто один человек купил там самую большую коммерцию, и вот он там, значит. Для жены она планирует там какой-то кабинет посадить и общем... кабинет и вести как раз ну, то, что я помню. И как раз она за него внутрицелых обращайтесь, мы вам дадим контакты. Ну короче, здесь будет вот эта вся движуха находиться. Да. А, на самом деле, если вы следите за каналом, то я как-то хотел продать квартиру во фруктов, но потом вовремя передумал, потому что я вот сейчас на это смотрю и реально я бы сам бы здесь пожил. То есть вот у меня есть квартира в центре Сочи, и есть квартира здесь. И есть еще одна квартира там рядом с центром Сочи. И здесь прям очень крутое место тем, что ну ты вышел просто, и можно, например, там в телефоне позалипать вон там вот на лежаке. Да. Да, и потом пойти в баскетбол с пацанами зарезаться, которые будут там выходить со всех дворов там играть. Да это на самом деле такая же движуха происходит в Министерских озерах. Там просто ты приедешь, туда, во-первых, весь город ездит на эти детские площадки, на эти спортивные площадки. Мы сами там с ребятами играли в баскетбол, приезжали сюда. И здесь будет то же самое. Но Минозера достаточно открытый комплекс. А здесь, как бы ты просто так не залетишь. Не залети. Нет, только для своих. А, ну и опять же таки еще добавлю Что вот э, общаюсь с людьми На самом деле я же наверное здесь если посчитать Продал ну, ну больше наверное половины комплекса Людям и со всеми общаюсь До сих пор и Если и вы просто не знаете Если вы не знаете кто это человек То это просто был лучший сотрудник отдела продаж От застройщика. Ну, долгое застройщиков да. Поэтому а, он не, не просто так это говорит Спасибо большое Ну и люди которые вот ну, покупали здесь квартиры Я сейчас общаюсь Это контингент ну, действительно очень хороших Грамотных. Воспитанных. Да, да. Образованных людей. Ну и э, ценовой сегмент. Ну, поэтому мы можем называть этих людей богатыми людьми, да. И именно вот этот вот кластер, он здесь и формируется. Люди готовы общаться, обсуждать э, какие-то вопросы. Не ругаться. Да. А еще, кстати, хочу вам сказать, вот просто представьте, за сколько это все можно будет сдавать. Вот вы сейчас просто видите инфраструктуру, которая здесь создается. Мы раньше вам говорили, что это будет, будет, будет, будет. Теперь это все уже можно наглядно где-то потрогать, пощупать, посмотреть. Как вы думаете, будут ли такие квартиры сдаваться по 50, по 60 тысяч в месяц, однушки? Вообще просто из-за самой хотя бы территории. Из-за того, что они находятся в Сириусе и из-за близости к пляжу. Мне кажется, что вполне себе Уже сдаются. И э, ценник сейчас начинает, вот если длинно длительный, даже нет. На зиму в основном уже стали выставлять. Ну, на зиму дешевле. От 40 тысяч. Дешевле здесь, ну, нет квартир. Потому что, ну давайте опять же посчитаем. Э, стоимость самой квартиры плюс стоимость ремонта. 40 тысяч минимум, а летом-то и посуточно они где-то 10 и 12 тысяч стоят. Да, хороший очень. Пассивный доход здесь можно получать, купив квартиру. При этом вы не особо ничем не рискуете. То есть вы уже можете пощупать эти квартиры. Те, которые продаются, они либо в строящихся, в готовых, либо те, которые уже сданы. То есть и самое главное, что вы покупаете новое жилье да. без каких-либо заморочек. Да. Как бы все что угодно. Я думаю, что в принципе мы вам показали именно, что происходит, как это все выглядит. Еще раз, вот вы сейчас... Увидели картинку, значит, какие у нас есть квартиры на сегодняшний день вот у Миши, поэтому welcome, обращайтесь. Увидели, как выглядит 75-метровая квартира, так что тоже, если интересно, обращайтесь. Без всяких проблем вам покажем ее и так далее. Вот. Если есть какие-то вопросы по фруктам, то звоните, пишите. С вами свяжутся, опять же. Вот человек, он вообще все расскажет. Ссылки указаны внизу. С вами был я, Макс Репьев, Миша Шумилин. Вам всем удачи, хорошего настроения. И пока